Всем привет! Это сайт Drupalbook.ru и в этом видео мы разберем модуль Panels. Мы также посмотрим, как создавать страницы с помощью него и как добавлять кастомные лейауты для модуля Panels. Давайте начнем с простого. Вначале включим модули, которые нам потребуются. Panels нужен для того, чтобы создавать страницы и размещать на этих страницах блоки. То есть, если вы размещаете например, поля в нодах, то на страницах вы можете кастомные блоки размещать так, как вам, нужно, как вам удобнее. Вы можете создавать колонки с помощью модуля «Panels» и «Page Manager». Давайте активируем эти модули. «Panels» и «Page Manager». По ходу урока мы подробнее разберем, как именно их настраивать. Также нам потребуется еще модуль «Set Tools» и «Layout плагин. Включаем эти модули. Пока модули включаются, я чуть-чуть объясню, зачем нам нужен и почему мы не можем использовать шаблоны. Иногда нам очень удобно накликивать блоки через админку. Например, мы создаем главную страницу, накидываем блоки в колонки, и эти блоки автоматически вводятся так, как нам нужно. Это очень удобно, потому что любой человек, даже модератор, может поменять местами эти блоки, не нужно лезть в шаблоны, не нужно править по FTP или в gt Расположение блоков, все управится через админку Также Panels очень легко настраивается Можно добавлять CSS-классы Различным блокам, различным регионам Panels И также Panels достаточно легко оптимизируется То есть мы настраиваем колонки И уже можно их растянуть, например, по всему ширине экрана на 100% И у нас будет, например, лендинг-пейдж Также можно использовать не только для лендинг-пейджа Panels Но и для каких-то больших страниц, например, страниц профайла пользователя, где можно выводить различные блоки этого пользователя личные сообщения, последние комментарии, последние сообщения пользователя, последние ноды пользователя. Также очень удобно использовать модуль Panels для оптимизации отдельных контент-типов. То есть внутри контент-типов вы с помощью DisplaySuite настраиваете вывод полей, но при этом помимо ноды вам на странице нужно вывести еще дополнительные блоки. Например, если вы выводите блок работника, то, например, вы можете в соседнем регионе панели вывести еще блоки всех сотрудников из отделок, где этот работник работает. Либо, если это э, ваше портфолио и там фотографии, если вы дизайнер, например, то там, там же в этом, на странице портфолио отдельной работы можно вывести блок других работ. Все это можно сделать через админку с помощью колонок. Итак, Panels у нас включился. У нас должны появиться сразу страницы. Вот у нас есть менюшка страницы. Заходим в нее. Сам модуль Panels не имеет админки. Он использует модуль, модуль Page Manager для того, чтобы выводить э, панели. Давайте добавим новую страницу. По умолчанию есть страница для просмотра ноды. Создадим главную страницу. Так и назовем ее «Главная страница». Машины имеют, соответственно, на английском. Путь тоже зададим на английском, fanpage, например, и выбираем тип варианта Panels, сохраняем. Билдер выберем стандарт, идем дальше. Здесь нам предлагается выбрать шаблон, который мы будем использовать. Давайте выберем простой двухколоночный шаблон и посмотрим, как модуль планы работает. Потом мы добавим еще свой шаблон. Заголовок страницы «Наша компания». Здесь, соответственно, вы пишете название своей компании и добавляем блоки. Сейчас у ну, нас здесь немного блоков. Давайте выведем новый пользователь, например. В левой колонке здесь здесь такая же структура как и при расстановке блоков по регионам здесь есть свои регионы в панели и вы также их раскидываете куда хотите можете в левую либо в правую колонку сохраняем давайте добавим еще пару блоков чтобы посмотреть что они действительно распределяются по колонкам нам нужно завернуться это страница настройки панели вот так она выглядит. Нам нужно будет вернуться в лаяут и расставить еще дополнительно блоки. Так, содержимое лаяутом. И добавляем блоки. Ну, здесь у нас немного блоков. Давайте выведем какую-нибудь менюшку. Например, основная навигация в левом сайтбаре. И какой-нибудь еще один блок. Вот сейчас на сайте, например, в правом сайтбаре. Все достаточно просто. Выводятся блоки как через, как я раньше сказал, через регионы, только также через панель. То есть у панели есть свои регионы, так же как у page.tpl, page.html, twig Шаблоны есть свои регионы. Сохраняем. Теперь, если мы зайдем на страницу FrontPage. Вы помните, что мы писали путь для нашей страницы. Там будет наша панель. Вот видите, мы сделали, сделали две колонки. Как я говорил раньше, мы создаем панель через модуль панель panel, Но выводим страницы через модуль Page Manager. То есть панель сама по себе не имеет функционала для своего редактирования через админку это делает Page Manager. Соответственно, вот это вот все настройки панели, все, что оборачивается, это Page Manager. То есть давайте посмотрим по настройкам, здесь есть настройки панели, которые позволяют выбирать различные контексты, то есть когда появляется этот, эта панель, например, можно поставить, что панель будет отображаться только определенному пользователю, например. Но пока мы будем вводить панели, которые будут отображаться для всех. Поэтому ну на будущее здесь в контекстах вы можете выставить, например, отображение панели только для одного типа материала, для э, одного, одного раздела форума, либо для личного кабинета. Можно сортировать контексты по URL. Но пока мы это делать не будем. Посмотрим, как вообще работают панели. Давайте зайдем в конфигурацию и выставим вот эту страницу FrontPage, которую мы создали через панель на главную страницу, основные настройки сайта и прописываем фронт пейдж сохраняем. Ну также вы можете выводить, например, сюда и свой кастомный блок. Давайте добавим блок. Сейчас, соответственно, мы прописали фронт пейдж и мы сделали эту панель как главную страницу. Вот вы видите, главная страница. И здесь у нас расположена наша панель. Давайте добавим кастомный блок. Например, коротко о нас. И здесь какой-нибудь кастомный текст. Сохраняем. И теперь этот блок будет доступен в панели. Сохраняем. Переходим на строки панели, в содержимое и добавляем наш блок. Коротко о нас. Я советую вам использовать панели только для того, чтобы размещать блоки на странице, то есть создаете какую-то страницу и размещаете на ней блоки. Использовать панели для, скажем, типа материала уже будет более сложно для разработки с другим программистам, то есть если вы накликаете панели сделаете там 300 блоков, то другой программист просто в них запутается лучше всего использовать панели просто для создания отдельных страниц где вы просто по макету накидываете блоки и все добавляем наш блок, сохраняем и появляется наш блок кастомный можно также выводить блоки views, блоки других модулей можно создавать свои кастомные блоки. Все достаточно просто и удобно. Но здесь достаточно мало регионов. Если вы зайдете в Layout, то вы увидите, что у нас здесь есть только двухколоночный и трехколоночный макет. Это достаточно неудобно. Поэтому в панелях можно создавать свои собственные макеты. Для этого надо добавить свой небольшой модуль. Точнее, написать свой модуль. На странице... Урока и ссылка на документацию на Drupal.org. Собственно, нам нужно добавить просто один layout YAML файл и добавить небольшой шаблончик. Вот такой вот. Давайте подключим свой макет. Для этого нужно создать свой модуль. Заходим на Open Server. Возможно, у вас MAMP или другой сервер локальный. Открываем наш сайт. Я располагаю модули специально по папочкам Contrib, где расположены модули Drupal.org и в кастомной папочке модуль Custom. Здесь в папочке Custom мы будем создавать наш модуль. Давайте назовем его, ну я назову по крайней мере его модуль. А лучше всего назвать модуль каким-то осознанным, осознанным названием, которое имело бы значение для других программистов, чтобы они понимали для чего модуль этот нужен. Нужно создать info.yaml-файл с таким же названием как папочка этого модуля переименовываем открываем этот файлик в файлике drupal.book.info.yaml мы пишем небольшую информацию о нашем модуле что это модуль drupal.book пишем небольшой description Модуль for custom pages. Также нужно указать версию для какого, для какого Drupal этот модуль. И также нужно указать type, что это модуль, а не тема, например. О. Так. И еще неплохо бы указать package. То есть группу модулей, в которую мы помещаем этот модуль. Ну, например, это будет Drupal Book. Также сохраняем. В принципе, модуль уже можно активировать. Но давайте сразу добавим еще YAML файл для шаблона. Можно просто будет скопировать этот шаблон. Давайте создадим файлик. Его тоже нужно называть также Drupalbook, как ваш, имя вашего модуля. Layout. YAML. Ah, YAML. так Layout или Layouts. Layouts. Заходим в редактирование. Копируем этот код. Нам в принципе нужна только одна колонка. А, то есть один шаблон. Давайте one column скопируем. Здесь у нас будет 4 региона. Я -то предлагаю добавить main регион. Потом будет левая и правая колонка. Left. Left column. Пишем все на английском. Right column. И footer. Также можно добавить CSS-файлик для нашего шаблона. Давайте его и добавим. Назовем колонку, например, frontPage. Никому как шаблон И все назовем тоже frontpage css frontpage И templates frontpage И label тоже назовем frontpage Отлично Теперь нужно создать этот файлик Frontpage html твик Создаем папочку templates Создаем файлик FrontPage.txt. И копируем код нашего, ну, нашего шаблончика. Но мы его перепишем немного тоже. Опять же, нам нужно добавить 4 региона. Main, Right, Left и Footer. Давайте их и добавим. Например, здесь будет main-регион, так и оставим. Вместо сайтбар регион мы добавим футер регион. И тут будет контент футер. Нам нужно будет еще добавить два региона. Давайте в колонке обернем еще один div с классом columns. добавим клербов чтобы убрать наше обтекание. я сделаю просто по-быстрому колонки наверстаю вы конечно можете использовать бустроп для этих целей чтобы с помощью него делать колонки Так, вроде бы верстка получилась. Теперь нужно добрать регионы. Left регион и right регион И здесь также приписан left и right регион. Также мы подключили еще CSS файлик в шаблоне. Front CSS. Давайте его тоже создадим. В него мы напишем верску для наших uh, left и right регионов создаем файлик создаем файлик left регион так left регион Давайте зададим ему ширину 49% и Float, right, float Left. Ну, соответственно то же самое и для региона правого. Ширину 49% и Float Right. Опять же я бы рекомендовал вам использовать Bootstrap, потому что он responsive. Мы же просто рассмотрим пример, как использовать шаблоны в в панелях и падч в менеджере. Отлично. Теперь нужно скинуть кэш, а и включить наш модуль. Наш модуль называется DrupalBook. Вот наш модуль. Сохраняем. Вот пакет, который мы прописывали, и вот description, который мы писали. Сохраняем. Так, наш модуль включился. Теперь давайте Зайдем на шаблон и посмотрим в layout, какие нам доступны. Выберем Front в группе My Layouts и изменим шаблон. Так, Layout Regents. Давайте Live Переместим в левую колонку. Write column в правую колонку. Сохраним и обновим наш макет. Сейчас перенесутся предыдущие регионы из прошлого макета в наши новые регионы. То есть, точнее, блоки из предыдущих регионов прошлого макета в наш новый макет. Давайте добавим еще пару блоков в Main Content и в Footer. Заходим в содержимое. Вот эти старые блоки у нас уже есть. Мы добавим еще пару новых. Ну, например... Так, последние материалы, например. В main content. И добавим в футер еще что-нибудь. Ну давайте. Так, форму поиска, например. Так, переместим. Сейчас я добавил в main content. Переместим футер. Сохраняем. Давайте почистим кэш и перейдем на главную страницу. И посмотрим, что у нас получилось. Так, я скинулся. Давайте зайдем в главную страницу. И вот вы видите, что у нас вывелись последние материалы в мейн-контенте. Остались наши две колонки, которые мы выводили в центре, и в форма поиска. Как вы видите, все даже достаточно просто. Даже несмотря на то, что мы подключали новый модуль, конечно, у вас могут возникнуть небольшие трудности с созданием шаблонов, созданием CSS-файлов, размещением этого всего в модуле. Но, опять же, есть документация на веропологе, вы просто создаете YAML файлы по образцу. Все достаточно просто. YAML достаточно простой язык для описания, шаблонов, модулей. Так что, если у вас возникли какие-то трудности, пишите в комментариях. Оставляйте комментарии на YouTube, на моем сайте. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хорошие сайты на торпале.